как подсмотреть рекламу ваших конкурентов на Facebook или как подсмотреть рекламу ваших конкурентов в Instagram. Если вас интересует, что рекламируют ваши конкуренты, то я вам сегодня расскажу, как официально посмотреть через Facebook или через Instagram, какую рекламу крутят ваши конкуренты. Если вам это интересно, то смотрите это видео до конца. А я рада вас приветствовать на своем YouTube-канале, на котором мы говорим про маркетинг, про таргетированную рекламу и про то, как продвигать ваш личный бренд или ваш бизнес в социальных сетях. Если вам эти темы полезны, то оставайтесь со мной на моем YouTube-канале. Сейчас же мы перенесемся в мой компьютер, а потом в мой телефон, и я вам расскажу и покажу где же находятся те штучки, те ништячки, через которые вы можете посмотреть, что за рекламу рекл... крутят ваши конкуренты, но не для того, чтобы ее украсть, а для того, чтобы посмотреть, что они делают и сделать намного лучше. Поэтому мы переносимся. Итак, для того, чтобы посмотреть рекламу ваших конкурентов, мы переходим во вкладку facebook.com ads library. Ссылочку я вам оставлю в описании под этим видео. И мы попадаем в библиотеку рекламы Facebook. Что такое библиотека рекламы Facebook? Это официальный источник, в котором вы можете посмотреть, какую рекламу запускают ваши конкуренты на площадке Facebook. Хочу вам отметить, что Facebook не разрешает скрывать рекламу, которую вы публикуете на его площадке. Поэтому Facebook за открытость и Просто имейте в виду, что если вы вдруг захотите скрыть рекламу от своих конкурентов, у вас не получится. Ровно поэтому у нас есть возможность посмотреть, какую, какую рекламу откручивают ваши конкуренты. Итак, как пользоваться библиотекой? Здесь есть фильтр. Здесь есть фильтр, где вы можете выбрать, например, рекламу. В какой-то определенной стране вы можете показывать или во всех странах. По дефолту будет подтягиваться страна, в которой вы находитесь. У меня это Латвия. да. И здесь вы можете выбрать или все, или посмотреть на определенной какой-то стране. То есть если вы вдруг хотите, вы знаете, что у вашего конкурента есть много филиалов по разным странам. Вы хотите посмотреть, какие рекламы он крутит по определенным странам. Вы можете разбивку по странам сделать. Если же нет, то здесь выставляется просто все. В следующем окошке вы выбираете как бы или все рекламные объявления, или только вопросы общественной значимости. Здесь нам это не нужно, поэтому мы выбираем все. И вы можете здесь выбрать любой, или вы можете набрать какое-то словосочетание, чтобы найти просто конкурентов по, вашему, по вашей нише, например, там женское белье или там сантехника, да. Или же вы можете набрать прямо ник, или Facebook-страницу, как называется, в соцсетях, если вы знаете. Я выбрала вот данного производителя. И здесь мы видим, что вот такую вот рекламу крутит данный производитель. Можете э, использовать фильтры. В фильтрах вы можете посмотреть, на какой платформе э, крутит ваш конкурент. То есть Facebook, Instagram, Audience Network или Messenger – вы можете посмотреть тип видеофайла, то есть это изображение, видео или просто какая-то текстовая реклама. И можете делать фильтр по датам, если вам интересно, то есть и применяйте фильтр, если вам нужно. Если нет, вы просто берете и смотрите все рекламные кампании, которые на данный момент, и вот здесь вот вы видите «Активно» и зеленая галочка горит. Если рекламное объявление на данный момент не активно, так и будет написано, что оно Активны. Смотрите, перейдя по определенной рекламе, по сути вы это можете сделать точно так же, нажимая на рекламу в, самом, в самой ленте, если вам когда-то попалась эта реклама. Что вы делаете? Вы переходите по рекламному объявлению и вы попадаете тем самым на Facebook страницу, данного предприятия и я вам хочу показать один такой момент если вы перейдете здесь прозрачность страницы нажмете то вот что вы увидите, перейдя а, по этой вкладке. Вы увидите а, историю страницы, когда она была создана, когда менялось название этой страницы. Может быть, вам это полезная информация. Люди, которые управляют данной страницей. А, здесь вы можете увидеть, что реклама с этой страницы, и а, в этом блоке показывается, что на этой странице сейчас показывается реклама. И вот здесь вы можете тоже перейти в библиотеку рекламы при нажатии вы попадаете в ту же самую библиотеку рекламы. То есть, по сути, если вы не знаете, как по прямой ссылке попасть в библиотеку рекламы Facebook, то вы, по сути, находите своего конкурента, переходите на его Facebook-страницу, переходите в прозрачность страницы, и вот там по шагам видите, какую рекламу на данный момент ваш конкурент от, откручивает. И еще я вам хочу показать один интересный инструмент, который вам может быть полезен, если вы перейдете в свою ленту Facebook, и каким образом вы можете подсмотреть, по каким интересам вас таргетирует определенная реклама. То есть вы заходите вот в эти три точки. Видите, мы, вот это Microsoft CCI, значок «Реклама». То есть это реклама. Мы заходим в три точечки. И э, здесь есть такая вот э, вкладка, почему я вижу эту рекламу. Если вы сюда перейдете, то вы увидите информацию, по которой вас таргетируют. То есть здесь, а, то есть рекламодатель пытается охватить людей, у которых в системе Facebook указаны такие интересы, как технология бизнес, а, пытается охватить людей в возрасте от 18 лет, и а, местоположение а, указали Латвия. То есть по мне, для меня эта реклама таргетируется, потому что я живу в Латвии, мне больше 18 лет, и а, мои интересы входят в технологии, и бизнес вот то есть по сути для того чтобы посмотреть по каким интересам по каким критериям откручивают ваши конкуренты что вам нужно сделать вы можете подписаться на их э, социальные сети и тогда э, э, facebook считает их как ваш интерес и, и со временем вы когда-то вы начнете видеть рекламу своих конкурентов у себя в ленте и вот тогда уже наж, нажимая по этому переходу, почему я вижу эту рекламу у себя в ленте, то вы сможете подсмотреть, по каким интересам ваши конкуренты ищут себе людей для рекламы. Надеюсь, было полезно. А сейчас мы перейдем в мой телефон, и я вам покажу, каким образом можно подсмотреть, как, как откручивается реклама в Instagram-профиле. Ваших конкурентов. Для того, чтобы посмотреть, какую рекламу ваш конкурент откручивает в своем инстаграм профиле, мы переходим в инстаграм профиль данного конкурента, нажимаем в правом верхнем углу три точечки, выбираем информацию об аккаунте, далее мы переходим в «Активные объявления», и при нажатии э, на данные клавиши мы попадаем в библиотеку рекламы Facebook. И здесь мы видим, э, какая реклама, когда была запущена. Э, и э, видно, что здесь, что вот эта вот реклама на данный момент Идет запущено от этого конкурента. Вот так вы можете посмотреть, какую рекламу крутит ваш конкурент в Instagram. Я надеюсь, что такой формат видео вам был очень полезен. И я надеюсь, что вы себе или куда-то записали, или сохранили это видео для того, чтобы, когда вам понадобится, знать, где пересмотреть, где можно посмотреть вот эту вот рекламу своих конкурентов я желаю вам хорошего настроения делайте крутую рекламу круто продвигайте в социальных сетях и будьте уникальными и тогда ваши товары или услуги будут покупать абсолютно все хорошего вам настроения и всего доброго